10 секунд до начала раунда и зайдите, и зайдите. И за 10 и зайти уже не 10 секунд вы можете поставить лайк подписаться на канал и написать какой-нибудь положительный комментарий вот а еще напишите в комментариях какой у вас самый любимый цвет вот например у меня этот цвет зеленый но я больше люблю фиолетовый вот, ребят, также я немного продолжаю болеть, самую малость, вот я почти вызрел, просто, знаете, так, а, типа, сейчас <смех> бицуху показываю, которой нету и не было никогда. А? <смех> Опа. <смех> ну, слушайте, для человека, который давно не играл в Тинтиран, это очень даже хорошо. Мы вроде бы упали с вами только на один уровень ниже, но мы уже так нормальненько держимся. Хотя, что-то я допизделся, да кажись. Немного, я уже на последнем. Мне уже страшно. Так, там чувак, нет. Ты это, давай-ка обратно. Он умер? Он умер? Не умер? <свистит> Человек, который не играл несколько месяцев подряд. <свистит> Занял первое место. Ой, ребята, вторая карта очень-очень-очень... Я ее не люблю, короче, она очень маленькая, и в ней <смех>, очень странные слои в плане, знаете, вот. Один вот он такой маленький, потом снизу он будет там еще чуть поменьше, вот. И там уже потом будут большие, но там еще... Там, короче, два больших и три маленьких между ними. Вот, этим мне карта именно не нравится, потому что, ну, типа, ну зачем так делать? Вот видите, вот ну, типа. А, -а, а, я уже пролетел все, все, что можно было пролететь. А -а -а, ненавижу эту карту, просто терпеть не могу, господи. Мама дорогая, а, -а, а у меня лицо зачесалось, у меня просто волос упал, так. Ой, ой, ух, ух, все, все, все, убрал, убрал, убрал. убрал. <к PB2> Мама дорогая, как тут у вас много! Ой, у меня что-то все деворгается странно. Надеюсь, этого нет на записи. Скорее всего, это у меня с... Эй, чувак, чувак, чувак, прости меня. Господи, знали бы, как я терпеть не могу эту карту. Да ладно! Я в призовой этот. Я в тройку вошел. А, блин. Ну, знаете ли, третье место тоже место. Второй раунд тоже победный, знаете ли. Так, ребят, вот у нас уже третий раунд. Третий раунд у нас будет на карте Хэдэр. Вот. И, ребят, все сейчас быстро поставили мне лайк вот на этот видос. Подписались на мой канал и порекомендуйте, пожалуйста... Ну, смысле, поделитесь этим видеороликом со своими друзьями. Вот. Как бы. Ну, я просто... Не знаю... Что я несу сегодня, просто <смех> я несу тортик. <смех> а не речь, у меня просто дикция нарушена. Я давно не записывал мини-игры, потому что вот все, что вы ви видели на моем канале, это все было записано за несколько месяцев. Где-то в июле, в июне. Где-то так. Все это время я снимал только летсплеи. Вот, и я сейчас как бы снимаю мини-игры, и я вообще не вкуриваю, что нужно говорить. Вот просто... Я даже мысль нормально закончить не могу, как вы уже подумали. Как вы уже поняли! Я даже заика... Юсь! Юсь! Это! Давай отсюда! Просто, я когда волнуюсь, я очень... Я могу нести какую-то чушь, вот как сейчас. Потому что очень-очень напряженный момент, потому что... Со всех сторон люди тебя могут скинуть, ты можешь сдохнуть и все и... Кобзда тебе! Просто... Ой... Я прям, я серьезно, я не понимаю. Фух-хух-хух-ху. ой ой ой ой ой Я еще могу заикаться, как бы. Вот, я думаю, вы это уже услышали. И вот такие моменты тоже бывают. Э! тёлка, Ты это! Со мной не шути, а? Господи, я смог выжить. Представляешь, я смог выжить. Нет! Да! Просто я не знаю, что происходит с этой серией. нас смотрите, тут целая дорожка для меня. Надо найти то место, где много блоков. Но я уже его вижу. Эй, я то читер? Я то читер, что ли? Так, ну-ка, блин, тут бургер этот пришел. Бургер, ты сдохнешь. Я тебе не дам выиграть. О, он умер. Лол. И опять третье место, ребят. Просто, понимаете, это... Я не знаю. Ну, в смысле, я уже в тройке. Каким-то раком боком оказался. Я так понимаю, у меня сейчас будет... Второе место. Да, будет второе место. Просто, знаете, раунд просто замечательный были.